Всем привет! Это я, Настя, и сегодня я снимаю свое первое видео. В своих видео я хочу рассказать о многих звездах, о... буду рассказывать о новых э, сериалах, фильмах. А также в своих видео буду рассказывать о своей жизни и давать множество советов. Сейчас как новая тема дружба, поэтому я хочу рассказать по поводу, что значит для меня дружба. Для меня дружба это очень крепкие связи. Я не выношу, когда человек предает меня или очень сильно обманывает. Ненавижу, когда друзья тобой пользуются. Например, вот ты с ними дружил, а они как бы пользовались тобой, как мочалкой. Или, например, половой тряпкой, чтобы вытирать полы. Ну ладно, всем пока. Регистрируйтесь на мою страницу и смотрите мои видео. Будет очень интересно.